приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и это обзор астрологических тенденций для знака овен на март 2021 года в этом видео буду, будет звучать информация о благоприятных днях и возможностях этого месяца а также будут рекомендации и предупреждения по поводу не самых приятных дней и тенденций в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то что вы можете смотреть этот прогноз по солнечному знаку либо по знаку своего асцендента ну что ж овны Март — это месяц, когда начинаются ваши дни рождения, ведь 20 марта солнце переходит в ваш знак. Поэтому тех овнов, которые смотрят свой прогноз по солнцу, я хочу поздравить с вашими днями рождения и хочу пожелать вам продуктивного года и самое главное, чтобы каждый из вас занимался тем, что приносит ему удовольствие. 4 марта по 23 апреля Марс, планета активности, планета, которая управляет вашим знаком, переходит в знак близнецы, ваш третий сектор. И это начало новой тенденции. Перед этим Марс весь февраль и весь январь был в знаке Телес, и это создавало большой фокус внимания на теме ресурсов, на решение материальных вопросов. Сейчас Марс переходит в Близнецы, и это будет давать ощущение легкости, желание быть подвижным. У многих овнов могут случиться поездки в марте и апреле месяце. Это очень хорошее время для начала обучения, для того, чтобы начинать сдавать на права. Это хороший период для решения вопросов, связанных с вашим автомобилем. Это замечательное время для того, чтобы решать любые бумажные вопросы. И в целом хочу сказать, что март — это месяц, когда все планеты будут двигаться вперед, Не будет ни одной ретроградной планеты. Поэтому это очень хорошее время для того, чтобы давать старт, давать жизнь чему-то новому. И вы можете направлять эту энергию в принципе в любое русло, зависимо от того, какие у вас приоритеты на данный момент времени. К слову, Марс в третьем доме может давать большое желание общаться. И действительно, у многих овнов в марте месяце начнутся новые проекты, и в связи с этим может быть большое количество новых людей, с которыми вам нужно будет взаимодействовать. В целом хочу сказать, что в плане общения первая половина месяца может оказаться более активной, чем вторая половина, так как в первой половине месяца Меркурий будет находиться в вашем 11 секторе. Это даст возможность работать в группе, много общаться с теми людьми, кто на одной волне с вами. Это может дать встречи с друзьями, интересные онлайн проекты. А вот после 15 марта Меркурий переходит в ваш 12 сектор. И это обычно дает больше вот такой работы в уединении, когда человек сосредоточен на своих личных целях, делает все самостоятельно. Это период так называемой закулисной работы. Меркурий будет находиться в знаке Рыбы по 4 апреля. Поэтому вторая половина марта целиком будет приносить такое погружение в свои мысли, в свой внутренний мир. И это хороший период для того, чтобы определиться с вашими истинными желаниями и целями. Начало месяца может принести вам неожиданные подарки либо неожиданные предложения финансовые. Дело в том, что с 1 по 3 число будет активным аспект Венеры к Урану. И это затрагивает как раз финансовую сторону. Поэтому вы можете даже неожиданно для себя принимать какие-то важные решения, связанные с покупками, продажами, с зарабатыванием денег. И главное, чтобы эти предложения были хорошо обдуманы. 4 и 5 числа очень хорошее время для запуска интернет-проектов, для новых знакомств, для того, чтобы встретиться с друзьями, единомышленниками, для командной и коллективной работы, так как Меркурий будет в соединении с Юпитером в вашем 11 секторе. Это, к слову, может дать и... Определенную связь с иностранцами, это может быть даже какой-то проект, направленный на другую страну. В целом это время расширения возможностей, и эти возможности будут приходить через новые контакты и новые связи. И к слову, за счет того, что это соединение в вашем 11 доме, в знаке водолей, то многие вопросы могут решаться онлайн. С 11 по 14 число очень интересное для вас время, будет активно включаться в ваш 12 сектор. И на самом деле в этот период каждый может извлечь для себя что-то совершенно новое. 12 дом это больше о визуализации наших планов, целей, желаний. И чем больше вы представляете, то к чему вы стремитесь, то что является вашим сильным стимулом, тем больше есть шансов, что в этот период вы сможете олицетворить одно из своих желаний, воплотить свою мечту в реальность. Дело в том, что в этот период Солнце будет соединяться с Нептуном, а потом произойдет Новолуние в знаке Рыбы. И также в этом же знаке, в соединении с Новолунием, будет находиться Венера — Поэтому то, что мы желаем, то, к чему мы истинно, истинно стремимся, это может помочь нам найти новый вектор и начать визуализацию вот этой картинки, которая нас сильно вдохновляет. Новолуние, которое произойдет 13 числа, может очень сильный акцент сделать на теме «Любви». И это любовь когда мы хотим делать что-то приятное творить добро это любовь даже не всегда к конкретному человеку это может быть любовь как желание сделать что-то хорошее кому-то для некоторых людей это может быть период определенных вот действий направленных на помощь другим людям для некоторых это может быть период уединения с любимым человеком в любом случае очень многое в это время будет зависеть от вашего внутреннего настроя и от того, насколько хорошо вы понимаете свои истинные желания. С 16 по 18 число Солнце и Венера будут активно аспектировать ваш Плутон, который находится в десятом доме. Это может дать... Силу и возможность совершить какой-то прорыв в вашей работе, в вашем материальном положении. Это хорошее время для заработка, для того, чтобы что-то менять в вашей работе, если вас какие-то моменты не устраивают. Как раз-таки многие процессы, связанные с переменами, могут запуститься по Новолунию в середине месяца, так как данное новолуние поможет вам осознать то, что вам по душе, и то, что вам совершенно не нравится. И вот первые ощутимые перемены могут произойти как раз в период с 16 по 18 число. К тому же в 10 числах марта Марс будет в аспекте к Хирону, И точный аспект будет 18 числа. Этот аспект даст вам возможность сочетать разные направления, общаться с разными людьми, решать параллельно несколько бумажных вопросов. Это очень хороший период для того, чтобы обучаться, обучать для написания статей, для продвижения интеллектуальных продуктов. Это замечательное время для коммуникации и для обмена идеями и мнениями. 21 числа Венера переходит в знак Овен и будет находиться в вашем знаке по 14 апреля. Это будет очень интересное время. Дело в том, что Венера, проходя по знаку Овен, будет соединяться с Солнцем и Хероном. И особенно это будет ощущаться в период с 26 по 28 марта. Тем более, что 28 марта будет полнолуние в Весах, в вашем седьмом доме, в партнерском знаке. И к тому же в оппозиции к полной Луне будет Солнце в соединении с Венерой и Хероном. Это поиск компромисса, это возможность договориться, даже извлечь результат от какого-то сотрудничества, от взаимоотношений с другими людьми. И в целом эта полнолуние учит каждого из нас быть дипломатом, находить общий язык с другими людьми. И эта полнолуния показывает, что такая стратегия будет выгодна для всех, если мы будем прислушиваться к желаниям, друг друга и будем пытаться хотя бы найти общий язык правда перед новолунием может возникнуть <смех> некоторые трения возможно даже словесный конфликт может быть как раз таки сложно договориться и какие-то несостыковки будут ярко давать о себе знать так как 24 числа будет квадратура меркурия и марса поэтому не спешите расстраиваться если в этот день вы с кем-то поругаетесь, либо будет сложно найти общий язык, так как дальнейшие дни и полнолуние будут подталкивать именно к перемирию и к тому, чтобы наладить коммуникацию. В конце месяца, а именно 30 числа, Меркурий будет в соединении с Нептуном в вашем 12 секторе. В этот период будьте осторожны, так как... Это аспект, скажем так, жертвы мошенников. Старайтесь в конце месяца не оформлять бумаги, не планировать именно вот на эту дату поездки. Старайтесь быть повнимательнее с вашими вещами, документами. И в целом, скажем так, не принимайте важные решения. Это хорошее время для опять-таки работы в уединении, для того, чтобы разобраться со своими желаниями, но для таких активных ощутимых действий этот период не подходит. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое вам за просмотр. А также напоминаю, что в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии вы можете найти полезные ссылки, информацию, связанную с консультациями, а также темы обучения в моей школе. Будем с вами на связи. Пока-пока!